ля ля ля ля О! А чё? Когда видос? Видос? Но подписчики ждут. А, ну надо видос какие-то снят, так снять. Давай! Это же новый канал уже, да. Новый канал, да, круто, круто. Ну что, пацаны, да. всем здорово, С вами Skyway Produser. И мы перемещаемся, знаете, куда? Сейчас будет заблюдение. Помчали. Ну что, пацаны, вот мы и переместились. Видите, что это такое? Наверное, думаете, что я не купил, Ну да, пацаны, я купил. Видишь, планета 5. Характеристики. 350 кубов, 22 лошадиные силы. Валит она добротно, пацаны. Когда я пересел со своего мопеда 110 кубов, и сел вот на этого коня, я раз прокатился, да, ощущение огонь, огонь. Особенно, когда раскручиваешь ее... До оборотов, не знаю, тысяч пять там, короче, где-то так. На первой, на второй, потом на третий. И она спокойно... но ну, я ездил 130, 110, больше 130 или 110, даже 80, ну, 90 где-то так. Я больше на ней не ездил, потому что на ней страшно ехать. Вот в таком виде, ну, вышло опять И Получается, у нас, короче, новое седло, перешитое, перешитое, хозяин. Хозяин, короче, вклал в нее в одну движку 35 тысяч, понимаете? 35 тысяч в одну двигатель. Зашибельно. Ну, выглядит она просто огонь. Стандартные рычаги. Рычаги стандартные. Также сцепление и тормозы. Пульты тоже. Стоп-двиг, фара, ну и поворотенький свет, что кого? Замок зажигания также. А, нет, так. Ну также горит лампочка. Зажигание. Повороты. Дальний свет, нейтраль, масло. Сколько масла, загорается лампочка, если там не хватает масла, она будет заливать. Что, идем вперед. Вот такая у нас фара здесь. Не знаю, что за фара, ну, стандартная. Значит, видим новую проводку уже. Нет, новая проводка. Видим стандартный спидометр также. Ну, как у обычно. Рогалики ее очень здоровые. Фромированное это. Крыло. Ну в стандартном стиле. Гофры также. Что -что? Ну морковка, только цвет не красный, а синий уже. Что, ну глушитель стандартный, здоровый такой. Аморты жесткие тоже. Кожух стоит цепей, что здесь еще. Ну планета опять нарисована. Что? Стандартный у нас, получается, фильтр воздушное сопротивление и стоит К-65 карбюратор очень старенький ну да, старенький, ему так нормально нет. лапка тормозная, обычная эти получается уже современный двигатель не такой старый, как на обычных планета 5 современный двигатель уже стоит под росточку, под второй ремонт Короче, капитали двигатель Стоит новая коробка, новое сцепление все Ну, как видите, здесь ищет планета 5. Обошлась она мне в 50 тысяч Чтобы да, ставить с Удинска. Мне пришлось заплатить 20 тысяч И ее мне пригнали на узреке Я хотел это заснять, но -то... Как бы я заснял видос и потерял его У меня как-то получил, что у меня телефон взял и удалил те кадры которые есть вот так ее привезли не было ни бака ни сидушки как обычно ни поворотников вот это все ляля -ля. Поставили поворотники, поставили морковку, поставили баг, все че-то, че-то, и все нет с пучок every single day how's be video, most still i'm buried in my grave to the i don't right? <sighs> to a whole канале. На канале по одной причине, потому что я работал без семейных дела, откладывал денежку, вот откладывал денежку, купил мотоцикл и сейчас будут регулярно выходить видео. Почему на тех каналах не было видео вообще, потому что причина на одном канале и на втором канале. Короче, у меня целых четыре канала и у меня все причины, почему и не было также. А вот на новом канале Skyway продюсер также будет ссылочка на грамм, объясняюсь. Также ссылочка будет, там будут выходить видео по получается в телеграме опросы о роликах. Получается будут. На канале будут регулярно теперь выходить видео. Также подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и с вами был Skyway продюшен Всем пока! Не соврал, ролик та и вправо стали лучше.